Всем привет, вы на канале ТК, в котором и сегодня снимаю продолжение сериала «Мой новый друг», второй сезон, третьей серии. Итак, начнем. <смех> а, иди сюда. <смех> Не верится, но я хочу подключить дракона. О, нет. Я с ума сошла. Иди, иди. Хороший дракон. Он. Ой, ты такой милый. Ой. Да. Ну что ж, как тебя зовут, дорогой кошек? Ой, никак. Меня эти Грамгилден зовут. Ты очень активная. Злая как Гром. Ну, гром Гильда. Ай, тихо, Гром Гильда. Так. Ну, хорошо. пойдемка ка a -a... Блин, если с тобой будут на улице ходить, то меня точно наругают. <reasonable expression> Что ты мне хочешь этим сказать? а а <nonsense narrator> Ты умница полетать, самый лучший вариант. Но пока я думаю, еще рановато. Ты летать-то не умеешь, я-то умею летать, я ж бегас. Да. Надо тебя научить. О, молодец. О. Хм, так это там за кустами надо бы проверить прячешься Так. Ой. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля да, ля все. А, аккуратнее, ты же помнишь, драконы тут везде гуляют. Да, конечно, чего, улечу. Но они вообще тоже летать умеют. Логично. Ладно, будь осторожней, я тебя предупредила. Ушла, да, ушла. Сейчас, посмотрю, из-за кустика. Она ушла. Можешь слезать, Кругильда. Ой-ой-ой, ну и мне и подружка. Ты мой самый лучший друг, потому что ты дракон. У меня никогда не было друзей, ну, со мной никто не хотел дружить. К мне еще и надо будет идти учиться убивать драконов. О, нет. Я этого не допущу. Я, кстати... У меня, кстати, есть еще. Можешь скушать. Ой, аккуратней. Ой, какая ты у меня умненькая, красивенькая. Ой, курочка твоя. Кушала. Молодец. Ой, как ты мне нравишься. Дай-ка она сяду. Ой, мамочки, ты меня надо не выдержишь. О, нет. Смогла. Не-не-не, не надо, я боюсь а! Ух ты, как высоко Ай! Ой, нет Ты еще плоховато летаешь Давай, такой. Шипы Шипы Молодец Огонь, давай Огонь, огонь Молодец Ой, какой ты у меня умный дракон Все же Хм, надо мне идти домой. Пока увидимся завтра. Ты, пожалуйста, прячься. Я так хочу тебя увидеть завтра. Ладно, пошла домой. Ля-ля-ля-ля-господи! Ну и где мы там гуляем? Я так прогуливалась. Неужели ты? Там что-то скрываешь от нас. Я Фу, пустяки. Что же мне скрывать? Ну смотри. Отец недоволен. Чем? Тем, что ты не ходишь на занятия свои и не убиваешь драконов? Да, видно, мне это не суждено. Иди, мам, Ну смотри, у меня котик за мной. Мяу. Пойдем как бы мне удержаться в драконе? Точно! У меня есть идея. И всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео и ждите продолжения. Всем пока! Пока-пока!